Добрый день, друзья! 14 часов, поэтому давайте начинать нашу работу. Но прежде чем мы это сделаем, нам надо понять, вообще слышно ли меня, видно ли экран, презентации и так далее. Как-то поплюсуйте в чате, у нас есть такая возможность. Все отлично. можно, ну то есть, Если большей части слышно и видно, значит, соответственно, остальным можно уже не плюсоваться. Давайте начинать. да? Меня зовут Смирнов Владимир. Я сегодня с вами буду разговаривать о социальном проектировании. Мы назвали это «Социальное проектирование от идеи до проекта». И, соответственно, мы сегодня попробуем поговорить о том, каким образом выстраиваться проект, да, начиная от момента зарождения собственной идеи и заканчивая его реализацией, воплощением, поиском ресурсов и так далее. Смотрите, о чем мы точно сегодня не будем говорить, мы не будем говорить о том, каким образом надо подавать заявки на какие-то гранты, на какие-то конкурсы и так далее, потому что не потому что это неважная тема, да, а просто потому что вот тот объем информации, который мы сегодня с вами должны проговорить и рассмотреть, да, он, собственно говоря, позволяет вам дальше быть вариативными и участвовать в любых абсолютно конкурсах проектных на любом уровне, начиная там, не знаю, от федерального и заканчивая регионально. Вот Еленя Вовк нас не видно и не слышно, и Ольга Дмитриевна нас не видно и не слышно. Коллеги, я не знаю, что делать. Части слышно и видно. Я вот добавлю еще микрофончика, и у меня значок прям бьет, что, что на весь мир я транслирую свои мысли. Коллеги, ну, посмотрите у себя, как-то проверьте, может быть, звук не включен, да, или попробуйте обновить страницу и заново войти, потому что у большинства все-таки есть и картинка, и звук. Смотрите, значит, да, итак, о чем мы сегодня будем говорить? Мы попробуем сегодня поговорить о социальном проектировании как особой, особом виде мыслительной деятельности, как особом виде логики, да, которую можно использовать для решения самых различных задач, да, для решения самых различных проблем. И в этом смысле очень важно, да, что мы попробуем сегодня проговорить именно те а, мыслительные действия, которые необходимо совершить, чтобы запустить проект, да, и именно это даст возможность вам а, впоследствии участвовать в любых грантовых конкурсах, в любых проектных конкурсах и так далее, потому что у вас уже будет некая база, да, которая позволяет использовать ее, да, построить и выстроить текст для любого грантовой заявки, для любого грантового конкурса. Ну, давайте начнем, да, то есть само слово проект, я думаю, ни для кого не является секретом, да, переводится с латинского, помните все как, да, брошенный вперед. И, соответственно, да, в данном случае мы говорим про то, что это некое предвидение будущего, да, то есть мы делаем некую экстраполяцию, моделирование того, что могло бы случиться, да, и пытаемся, собственно говоря, к этой модели, к этой экстраполяции прийти. Да, смотрите, коллеги, еще раз, у нас есть чат, да, сюда можно задавать вопросы, вот некоторые коллеги пишут в блок «Вопросы-вопросы», сюда тоже можно писать, я тоже увижу, соответственно, если будут какие-то мысли и вопросы возникать прямо по ходу, то вы прямо пишите, чтобы мы могли сразу же их каким-то образом отработать. Я думаю, что мы, наверное, не, не больше, да, да, Елена, все отлично. Я думаю, что мы не, не, не будем работать не дольше часа, наверное, да, может быть поменьше даже, но с вопросами где-то примерно час, то есть не больше этого. Поэтому, соответственно, планируйте свое время таким образом. Ну что, давайте начнем. Будем двигаться по презентации. Презентация, надеюсь, тоже всем видна. И давайте начнем наш разговор с того, что попробуем определить, что же такое сущностно вообще, чем сущностно является проект, да, чем, что его отличает от других видов деятельности. Чем проект отличается они от проекта и так далее. И по большому счету, да, ключевое, ключевая характеристика любого проекта, да, любой проектной деятельности, это понимание того, что когда мы запускаем какой-то проект, то совершаем какие-то действия в рамках четкого проекта, да, мы понимаем, что мы, что в основе этой деятельности лежит какое-то противоречие. Вот здесь на картинке очень хорошо это отражено, да, то есть это некое преодоление препятствия, да, то есть мы стоим на одном к краю пропасти, да, нам нужно перебраться на другой. Или мы стоим там, вот в одной ситуации, грубо говоря, не знаю, там, обучаясь магистратуре, да, нам нужно будет защищать диссертацию, мы стоим на втором курсе ЗШ магистратуры, и перед нами пропасть под названием магистрская диссертация, которую нам нужно писать, защитить и, соответственно, успешно закончить магистратуру. Поэтому, соответственно, да, то есть проект – это всегда некое противоречие, которое лежит в его основе. Если противоречия нет, да, то есть если мы понимаем, как э, добиться того, что нам необходимо, да, ну, грубо говоря, мы утром когда идем, э, мы же все знаем, где у нас ванна, да, мы приходим туда и чистим зубы. Нельзя это назвать проектом по той простой причине, да, что здесь нет никакого противоречия, потому что эти действия, понятны, они рутинные, они воспроизводятся нами каждый день, то есть они не требуют какого-то глубокого размышления, не требуют постановки целей, не требуют, соответственно, поиска каких-то новых инструментов для того, чтобы а, этой цели достичь. Поэтому, смотрите, да, то есть проект это всегда некое противоречие. А в основе проекта, да, то есть мы это говорим. И, соответственно, смотрите, да, то есть вот здесь как раз показаны этапы разработки, этапы движения по проект, в проектной логике. Первое это, конечно же, определение проблемы, да, или того противоречия, который перед нами стоит. Здесь есть одна очень такая важная засада, в которую попадают, собственно говоря, все те, кто начинает заниматься социальным проектированием. Засада заключается в том, что когда мы, мы очень часто идем не от проблемы и противоречия, да, а очень часто мы идем от того, что нам сказали, что, друзья мои, надо сделать социальный проект. И мы начинаем придумывать, какую бы проблему положить в основании этого социального проекта, чтобы она красиво звучала, чтобы там, она была интересна другим и так далее. И часто мы оказываемся в ситуации, когда вот эта проблема или противоречие, она лично нас не затрагивает. И тогда, соответственно, возникает очень непростая ситуация, когда мы фактически занимаемся имитацией. То есть мы предлагаем некий проект, который нас, по большому счету, не интересует, не затрагивает. Ну, например, да, мы там говорим, вот, не знаю, проблема бездомных животных. Она серьезно, важна, актуальна. Давайте сейчас придумаем проект, как помочь бездомным животным. Но если начать копать в глубину, да, то вдруг выясняется, что ни один из проектной команды, из людей, входящих в проектную команду, никогда вообще с этой проблемой не сталкивался, во-первых. Во-вторых, у них никогда даже в жизни ни одного животного не было. Они даже не понимают, что такое животное, что там, что такое, как за ними ухаживать, там, и так далее. И понятно, что такая проблема, она не является личностно и, соответственно, она приводит к тому, что проект, скорее всего, этот реализован не будет никогда, да. Поэтому э, вот та проблема, то противоречие, которая лежит в основании проекта, мы про это скажем еще э, дальше чуть подробнее, она должна быть э, важной для тех людей, которые входят в эту проектную группу, важной для вас лично. Смотрите, второй очень важный момент. Это проектная идея, то есть это фактически ответ на вопрос, а как нам это противоречие преодолеть. Здесь мы, опять же, всегда оказываемся в очень сложной ситуации с точки зрения того, что всегда хочется придумать, ну, какой-то очевидный ответ. Ну, например, да, то есть как преодолеть вот эту пропасть, которая нарисована на рисунке, да? Надо, конечно же, построить мост или построить на одном конце аэродрома, на другом, на другой аэродром, откуда будут перелетать самолет. Это, и кажется, что да, это классная идея, она четкая, да, мы прямо сейчас про нее расскажем, и всем она будет нравиться. И будет здорово от нее вот какие-то вопросы. <смех> Сейчас я гляну, что-то пишу. А, просто здравствуйте, здравствуйте. <смех> Но, смотрите, нам очень важно, да, что когда мы мыслим проектно, нам а, всегда очень важно найти некую... И мы, кстати, с ребятами, кто здесь участвовал, если есть ребята, которые а, в кейс-чемпионатах участвовали, да, или а, в других проектах, а, мы всегда про это говорили, да, что, а, смотрите, очень важно найти какую-то идею, которая является неочевидной с одной стороны, да, с другой стороны она является реализуемой именно нами. Потому что нет смысла запускать проект, когда мы говорим, что у нас есть классный проект, но мы его сами делать не будем, потому что у нас нет ресурсов, давайте мы его отдадим вам. Это не проект, потому что у, другой, у людей, которым вы хотите отдать, у них есть свои проекты, и у них есть свои, свое видение того, как эту проблему решить, если она их затрагивает. Поэтому смысл проектной идеи да, заключается в том, что вам нужно найти механизм, то есть ответ на вопрос, как как это противоречие, как эту проблему преодолеть имея минимальные какие-то ресурсы, да, то есть которые есть в вашей команде с одной стороны, с другой стороны, понимая, что все очевидные решения этой проблемы, да, они уже известны другим людям. Не надо думать, мы очень часто думаем, что мы вот такие единственные, уникальные, и что до нас никто не мог придумать, что между одним краем пропасти и другим надо положить, построить мост. Это не надо себя обманывать, друзья, да, то есть до, до этого уже догадались, и если это не сделано, значит, ну, по какой-то причине, то есть либо не хватает ресурсов, либо это технически невозможно, либо, а, не знаю, там, прокладка моста, ну, если моста там в данном случае, или построение аэродромов, да, настолько затратно, что пусть лучше люди прыгают через эту пропасть, пусть лучше из них 90% падают вниз, да, а вот 10% долетает. Поэтому, смотрите, очень важно, да, то есть второй момент, любой, проектной логики, да, мы определили проблему, дальше мы смотрим, а как мы ее можем решить. И здесь очень важно, да, искать не первый вариант, приходящий на в голову, да, а искать какие-то новые нестандартные решения. Чем более нестандартное решение вы найдете, тем, соответственно, более интересным, более привлекательным, более а, востребованным и более грантово и вообще финансово-ресурсно обеспеченным, потому что люди к этому потянутся другие, да, будет ваш проект. Потому что людей привлекают не очевидное банальные решения, да, людей привлекают новые интересные идеи. И так строится и социальное проектирование, и, там, не знаю, социальное предпринимательство и так далее. Еще тоже про это мы потом какие-то примеры и того, как это сделать, мы приведем. Смотрите, да, следующий как бы шаг. Когда мы нашли проектную идею, мы всегда... Нам хочется сразу же дальше двигаться, хочется делиться или сразу разрабатывать проект, проект под эту проектную идею. Но очень важно остановиться и сделать такой важный шаг, который называется оценка проектной идеи. Что это такое, мы сейчас попозже на следующих слайдах поговорим. Но на самом деле этот шаг очень важен, потому что 90% социальных проектов, которые создаются, придумываются, они никогда не реализуются. По одной простой причине, потому что люди... Придумав проектную идею, то есть как решить проблему, да, они не задумались о том, а вообще решаема ли эта проблема с точки зрения вот нашей проектной команды. И вот оценка проектной идеи, да, там по трем основным э, критериям, про которым поговорим, она, конечно же, является очень важным инструментом, позволяющим отказаться от данной проектной идеи, или, может быть, вообще от решения этой проблемы, э, потому что вы поймете, что это невозможно. Не на, нельзя, не, не надо заниматься тем, что невозможно, да, не надо имитировать деятельность, нужно достигать а, конкретных четких результатов, да, которые а, позволяют вам приближаться там, ну, к, к тем целям, которые перед вами стоят. Ну и, наконец, четвертый шаг да, то есть проектной логики любой, да, это, собственно говоря, разработка проекта, то есть проект уже как текста, да, то есть вы... А, то, что вы придумали в голове, да, и у вас есть на каких-то клочках бумаги записаны какие-то обрывки мыслей, там, или, не знаю, на доске на флипчарте нарисованном, да. Теперь вы это все излагаете в какой-то текст уже под те требования, которые а, существуют, да, в проектном конкурсе, в грантовом конкурсе, там, ну и так далее. Вот, смотрите, то есть этот шаг а, не, не первый, да, это шаг... Практически финал, когда у вас уже есть концепт проекта, да, то есть, когда вы понимаете проблему и у вас есть идея, и вы эту идею оценили, вы уверены в том, что вы сможете ее достигнуть. Вы, собственно говоря, перекладываете уже все это на, вот, на некий лист бумаги, да, там на проектную заявку. И у вас уже это превращается в какой-то проект, написанный ну, являющийся текстом. Смотрите, да, про проектные идеи. Ну, здесь приведены примеры. Такие, может быть, немножко а, кажутся абстрактными, но он очень простой. А, мы очень часто приводим этот пример детям, да, потому что а, кхе, они любят про космос всегда, да, они любят строить мосты, а, огромные стадионы новые, дворцы культуры и так далее в городах, да, когда, например, говорят про преобразование своего города. Но очень часто они, ну, не, не очень часто, а практически всегда, естественно, это сделать не могут. Поэтому, смотрите, да, вот здесь приведен очень интересный такой пример, да, то есть как проектная идея может трансформироваться, да, и как она, а, и как решение проблемы, да, происходит э, на, в самых разных проектных идеях, да, и как эта проектная идея становится все более-более и -более дешевой и реализуемой уже, ну, не знаю, простым там небольшой группой людей, да, небольшим сообществом. Ну, смотрите, да, предположим, вот, не знаю, есть средний, среднестатистический город, я не знаю, откуда вы все, да, но, предположим, там какой-то небольшой достаточно город, да, в нем вот есть есть проектная команда, которая за, заинтересовалась тем, что и вообще обеспокоена тем, что в городе город приезжают туристы, а там ужасный транспорт, на который страшно садиться, на который неприятно смотреть, он грязный там, и так далее. Да? И это разрушает ну, некий образ города, там, студенческого городка, предположим, там, и так далее. Неважно. Да? Какие варианты да, проектных идей сразу возникают? Первое, да, что приходит в голову, спроси любого человека, просто вот вы на улицу и спросите, а что сделать в городе, чтобы транспорт стал хорошим? Первое, что вам скажут люди, любой человек, да, это надо купить новые автобусы. И дальше вам начнут рассказывать о том, какая плохая власть, о том, как они ничего там не делают для, для города, не покупают автобусы, как вот мало денег, как раньше было хорошо, когда автобусы а, при, приходили целевым образом там откуда-то и так далее. И очень долго можно, и в это можно погрузиться, и а, эта история, когда, собственно говоря, мы уходим от проектной логики, да, мы начинаем, ну, просто разговаривать ни о чем. Потому что эта идея изначально она нереализуема, да? Если до этого автобусы ну, не купили, значит в вашем городе, в котором вы живете, там, ну не знаю, который вы проектируете, это сделать невозможно, потому что это банально очевидная идея и мэру вашего города она каждый день приходит в голову, он выходит в окно, смотрит, сам приехал. На лимузине смотрит в окно, а, говорит, автобусы-то у нас, конечно, не очень в их бы купить новое, но вот не купить их никак. Но если крутить дальше, да, то, соответственно, возникают какие-то новые идеи, да, мы вдруг понимаем, что проблемность не в том, что автобусы, в принципе, какие-то старые, да? а, наверное, проблемность в том, что, ну, они выглядят достаточно непрезентабельно, то есть можно попробовать сыграть на их внешнем виде. И здесь, соответственно, первое, что возникает, да, то есть давайте попробуем эти автобусы, ну, поменять их внешний вид. И первое, да, что, вариант, который, например, возникает, да, это э, и что делается в, в большинстве там российских городов, да, давайте разместим рекламу. Она это, во-первых, уберет, ну, то есть не красоту, да, автобусов, это будет ярко, это будет привлекательно, там, ну и так далее. и с другой стороны, это еще приведет к тому, что это позволит э, там автопаркам добавить какие-то ресурсы для своего развития за счет вот этих рек, сдачи рекламных площадей. Хорошая идея, хорошая, тоже достаточно очевидная идея, да? в чем ее минус в данном случае, да, ну, в том, что, во-первых, два минуса, да, во-первых, ну, достаточно, это, это целая система, да, когда а, необходим поиск партнеров, которые будут размещать рекламу, да, то есть это не все так очевидно, да, то есть нужны люди, которые могут это изготовить, разместить и так далее. Но и более того, есть самая главная проблема, да, если помните, вначале мы сказали, что для нас очень важно, чтобы вот этот транспорт, он вписывался в какой-то туристический интерьер а, города, да? вписывался в его туристическую какую-то логику. Но если вы посмотрите, опять же, даже в своих городах на а, очень часто рекламы, рекламы, которые размещены на автобусах, да, вы увидите, что эта реклама, а, ну, это очень такое хлеповатое да, образование, то есть она это натыкано без, без какой-то логики, да, без каких-то цветовых решений, да, и вы фактически вместо того, чтобы встроить вид, внешний вид автобусов, да, в городское пространство, да, фактически его только разрушаете. Но это когда идешь по улице, да, тебе разные рекламные вывески со всех сторон, да, разных цветов, разных размеров, и ты, ну, это вызывает дисгармонию, да, и некое, ну, такое некое желание отсюда поскорее уйти. Поэтому хорошая, ну, идея более такая реалистичная, более дешевая, да, но она... В данном случае тоже не самое лучшая, да? На самом деле и, и вот то, что предлагается дальше, может быть э, тоже не самое лучшая, да. Ну, например, вот следующая идея, которая возникает, да, это нарисовать, ой, дай бог памяти, граффити надо говорить, по-моему, да, граффити. То есть когда э, мы не просто заклеим автобусы красивой цветной бумажкой, на которой что-то написано, да? а мы создаем некий образ, общий образ транспорта в городе, да, и создаем его и делаем его ну, в каком-то едином стиле. Это становится уже интересно, да, это сразу привлекает внимание, потому что, ну, это просто необычно. Ну, не знаю, там, московское метро, да, там, ну, не самый лучший пример, да, но вот эти, как это называется, сфокусиров... ну, вот, тематические, да, вот эти поезда, да, станции метро, да, они все равно в любом случае создают некое ощущение, ну, какого-то единого общего стиля. Я знаю, что есть, например, там не знаю, студенческие городки, да, где, цирку, где ездят автобусы, вот эти студенческие, небольшие, да, они тоже все в одном стиле выстроены, да, они все разрисованы в одном стиле. Это создает некий общий образ, который, соответственно, привлекает людей, которые в этот, попадают в эти городки. Ну, и вот здесь еще да, понятно, что это уже идея совершенно более простая, она реализуема а, уже достаточно небольшими коррективами проектными группами, да, здесь единственная, конечно, сложность возникает договориться с держателями транспорта, да, но это вот как бы единственная проблема, а все остальное уже решаемо вполне. Ну, и вот здесь еще приведет тоже такой интересный пример, который а, тоже мы всегда приводим, он нам, нам очень нравится, да, то есть это вот обвязанный автобус, тут вот если видите справа, в правом нижнем углу, автобус, который, ну, буквально обвязан шерстяным, из шерстяного такого разноцветного покрывала, да, в смысле как это шерсти, да, вот, и это фактически как вот на собачку, на кошку шьют костюмчики, такой же фактически связан, да, на автобус. Это, с одной стороны, ну, достаточно сложно, с другой стороны, не так сложно, потому что если в это вовлекать, например, там, людей старшего возраста, которые, например, там, хорошо вяжут, и которые, которые ну, сейчас уже ни внукам, ни детям фактически их вязка не нужна, да, то это может быть интересно. Но, естественно, что это привлекает всегда внимание, да, когда ты там, приезжаешь в город, и он обвязанный, там обвязанные ручки да, у, у домов и так далее. Да, то есть это всегда интересно, это необычно, это создает какое-то такое особое настроение, ну и по крайней любому случае это выделяет а, вот, тот транспорт, который есть, да, из общей череды городского транспорта, который мы встречаем в своей жизни. Поэтому смотрите, да, финализируя, здесь очень важно сказать, что а, не а, жалейте времени на то, чтобы найти хорошую интересную идею. А, на самом деле, вот ваша, ну, по большому счету, да, если вы не смогли под проблему, с которой вас действительно беспокоит найти 6-7 проектных идей, то значит, вы не до конца еще использовали весь свой потенциал. Потому что как раз вот где-то там 5-7 и будут те проектные идеи, которые смогут выстрелить и которые действительно будут интересны. Потому что вот все, ну, то, что вот очевидно, то, что вот пена, да, она по большому счету, ну, неинтересна и мало кому нужна. Поэтому на идее, да, нужно очень четко концентрироваться. Смотрите, да, как оценить проектную идею. Мы про это немножко поговорили. Еще раз, да, про важность. Ничего не стоит, не нужно делать зря, да, и, соответственно, нельзя тратить свой какой-то временной энергетический ресурс, да, на то, чтобы запускать какие-то действия, которые в конечном счете а через, там, не знаю, 3 недели вы вдруг поняли, что вы то, что вы делаете, во-первых, вам не нужно, во-вторых, вы никогда этого не достигнете. Вот для того, чтобы это не случилось, вот нужна вот эта не, такая достаточно простая модель, но она позволяет сразу же на, вот, в первом, на первой части да, отсечь ненужные, соответственно, проектные идеи, которые никогда не будут реализованы, и избежать вот той проектной имитации, которую так, вот, так много сегодня в, нашей, в нашем мире. Смотрите, да, как оценивается проектная идея. А, по большому счету м -м -м, нужно ответить на три вопроса. И, соответственно, а -а -а, хорошая, классная проектная идея, да, она попадает фактически вот в это перекрестие трех вот этих кругов, да. То есть вот там, где сходятся все три круга, да, вот там лежат а -а, хорошие проектные идеи. А -а что это за вопросы, да? Часть из них мы уже озвучили, но ну, давайте просто еще раз как бы зафиксируем. Первое, да, нужен ли проект лично мне? Если среди нас присутствующих есть психологи, то они наверняка скажут, что если у человека нет личностной мотивации, личностной заинтересованности в чем-то, да, в, в каком-то деле, то рано или поздно он из этого дела уйдет. Как только появится первая сложности, как только появится выбор в, по времени, мне пойти, там, не знаю, там, поготовиться к, к учебе там, или пойти делать социальный проект, да, вот этот сложный выбор, например, да, он всегда может привести к тому, что я выберу... Первое, даже если мне уже там ничего готовиться, ничему не надо, но я всем буду говорить, что я, мне надо готовиться, и пойду в библиотеку электронную читать какие-нибудь книги или, или статьи по той теме, которая мне, для меня важна. Почему? Да, потому что у меня этой мотивации личной нет. Вот как я вам рассказывал в начале про жив... историю про животных, да, то есть если, например, я лично не заинтересован а, в этом проекте, если лично мне это неинтересно, если я с этим никогда не сталкивался, но мне сказали, давай придумай какую-то... Какой-то проект, да, я первое, что вспомнил, ага, бездомные животные, их там много бегают, я вот прямо сейчас буду этим заниматься. Но как только я начинаю этим заниматься, как только я подошел к собаке, кота, у которой там, не знаю, сломана лапа, из которой надо что-то делать, куда-то ее отвести, да, я вдруг понимаю, что мне вообще это не интересно и вообще это не мое, я эту собаку на руки брать не хочу. Поэтому, смотрите, первый, да, очень важный момент при оценке проектной идеи, это ответ на вопрос, нужен ли проект лично мне. Если он мне лично не нужен, я его делать никогда не буду. Не надо обманывать ни себя, ни тех, кто там с вами рядом. Вот, э, ну, это не нужно, для этого нет просто никакого смысла. Первый вопрос, да, нужен ли проект лично мне? Второй э, проект, э, господи, проект. второй вопрос, да, который необходимо задать да, в проектной команде. Нужен ли этот проект еще кому-то, да, нужен ли он другим? Почему это важно? Да, потому что, когда вы начнете, ну, обычно проектная команда, это же не очень большой коллектив, да, то есть это 5, ну, может быть, максимум 7 человек, и понятно, что какие-то большие изменения, какой-то большой проект, да, всемиром сделать достаточно сложно, все равно нужны будут какие-то другие люди, да, какие-то заинтересанты, которым тоже хотелось бы решить эту проблему, и очень важно посмотреть, да, нужен ли этот проект еще кому-то, вот кроме нас там. 3-5 человек, да, если еще кто-то, да, то есть какие-то люди, не знаю, там, наши однокурсники, если мы про студентов говорим, там, жители города, если мы говорим про город, там, не знаю, органы власти и так далее, да, то есть заинтересован ли еще кто-то в решении этой проблемы, да. Более, более того, да, очень важно понять, заинтересован ли кто-то в решении этой проблемы именно тем способом, который мы придумали потому что э, люди могут сказать, да, нам очень интересно решить проблему бездомных собак, но, например, мы в нашем городе не готовы там, строить там, какой-то приемник для этих собак, и никто, вам, никто в это инвестировать не будет, это нам неинтересно. Вот, а если у вас есть какая-то идея, которая интересна другим, то она, соответственно, и тоже будет лучше выстреливать. Поэтому второй очень важный момент, да, второй очень важный круг вот – это, да, это ответ на вопрос, нужен ли проект еще кому-то. Если проект больше никому, кроме вас, не нужен, да, то, опять же, вам будет очень сложно реализовать, сложно довести до конца. Ну и, наконец, четвер... третий, третий круг, да, третий вопрос, который необходимо задавать да, – реалистичен ли проект в принципе. Что имеется в виду, да? Но имеется в виду, что есть два типа реалистичности. Первое – это проект нереалистичен в принципе, да, то есть мы пока сейчас не можем в отдельно взятом городе, не знаю, там Красноярске построить а, ракету, которая унесет нас на Сатурн. Ну, он, мы можем полететь с таким проектом к главе города, к губернатору, сказать, у нас есть классный проект, на Сатурн полетели, но пока мы не можем этого сделать. Да? То есть проект в принципе в данной конкретной ситуации, в которой мы находимся, он нереалистичен. И вы, люди все очень умные, я уверен в этом, поэтому, естественно, таких проектов вы не будете предлагать. Но вы можете предложить проект, который а, может оказаться нереалистичным для вашей проектной команды. Здесь очень важно да, оценить потенциал вот той проектной команды, у вас есть, то есть тот лидерский, тот командный, тот ресурсный потенциал, который вы имеете, и понять, сможете ли вы это сделать. Потому что и, про, и проблемы, которые вы решаете, и проектные идеи, которые у вас есть, они могут быть классными, важными, значимыми, но вам может не хватить ресурса там, личностного, временного, человеческого, там, не знаю, ресурса коммуникации с кем-то и так далее. Да. Поэтому а, третий очень важный момент при оценке проектной идеи, да, то есть это оценить, а реалистичен ли... А, тот проект, который мы придумали, та идея, которую мы придумали, реалистична ли она, а, сможем ли мы сделать ее нашей проектной командой, ну, естественно, при, сможем ли мы привлечь нужных партнеров, сможем ли мы этот проект запустить. Если вы понимаете, что это не так, то, соответственно, как пишет Артур Ябжанов, будет очень жаль, а, потому что… Вы, смотрите, он, вы понимаете, что он вам нужен, интересен, да. Вы понимаете, что есть какое-то сообщество людей, которым это тоже интересно. Вы понимаете, что у вас классная идея. Но где, если где-то в глубине души вы понимаете, что вам этого никогда не достичь, то вы, опять же, зря потратите свое время, свою энергию. А, в лучшем случае сделать несколько шагов, набьете себе шишек, потом а, ну, расстроитесь от того, что ничего не получается, да. То есть вот и, ну, это ни к чему. Поэтому смотрите, да, вот эта трех, трехкруговая модель, да, она позволяет оценить проектную идею. И если вы не пожалеете время, ну, не знаю, там, не очень много его надо, да, не пожалеете на вот оценку вашей проектной идеи, да, то тогда, соответственно, это позволит вам избежать очень многих ненужных шагов. Смотрите, очень важный момент какой еще, да, оценка. Проектная идея, да, вот эта трехкруговая модель, она позволяет а, отказываться от неэффективных идей, но это не значит, что вы должны отказаться от а, решения той проблемы, которая вас волнует. Да? То есть по, по большому счету вы протестировали одну вот, идею через это вторую, третью, и вдруг у вас появляется пятая, да, которая, собственно говоря, очень классно накладывается да, вот в эти три круга ложится в центр, вы понимаете, что вот, вот то, что было нужно, да, и то, чем мы, собственно говоря, хотим заниматься. Вот поэтому в этом, в этом смысл вот этой модели, да, и в этом смысл оценки идеи, это не только для того, чтобы вы понимали, что мы вообще ничего не можем сделать, да, но и то, что данная, данная конкретная проектная идея, она неэффективная и нужно поискать другую. Давайте двигаться дальше. Соответственно, смотрите, да, то есть когда мы прошли вот эту первую, первые три очень важных шага, да, то есть мы определили проблему и поняли, что она, это наша проблема, да, мы нашли классную идею, то есть ответ на вопрос как, то есть механизм, каким образом мы реш, преодолеем, решим эту проблему, каким образом мы преодолеем противоречие, которая перед нами стоит. Вы протестировали эту идею, поняли, что да, она работоспособна, что вы хотите ее запускать, вы дальше, соответственно, начинаете уже укладывать вот то, что вы придумали, да, ну, в какую-то проектную логику, то есть фактически описываете ваш проект. На самом деле, по большому счету, да, в зависимости от того, куда вы пишете, шаги разные, да, и разные пункты этого плана проекта могут различаться, но по большому счету везде есть достаточно устойчивые элементы, про которые, которые здесь, собственно говоря, на слайде изображены, да. Понятно, что всегда описывается проблема и проектная идея, то есть механизм ее решения, мы про это уже проговорили, и у вас уже это в голове есть. Несомненно, очень важно, да, то есть это определение целей и задач тех действий, которые вы будете делать. Почему важно, да, определять цель? Ну, потому что, помните, да, как говорили древние, что если у человека нет цели, да, если он не знает, куда он плыть, то любой ветер ему будет попутным. Когда у вас есть цель, вы прекрасно понимаете, что это некий ориентир, который направляет вас вот в конкретную сторону, в которую вам нужно двигаться. Поэтому в любой проектной заявке, любого конкурса всегда есть такой, такой пункт, как цель. Понятно, что практически всегда очень важно является понимание ресурсов. В любой проектной заявке, да, в любом проекте, как тексте, всегда есть описание того, а какие ресурсы необходимы да, для того, чтобы достичь той цели, которая перед нами стоит, и решить ту проблему, которая перед нами а, есть. Поэтому это тоже очень важный момент. Несомненно, в любой проектной а, заявке, да, в любом проектном тексте всегда есть план график. То есть мы должны понимать, каким образом наши конкретные действия друг с другом взаимосвязаны, как они распределены во времени, да, и каким образом, решая вот эти небольшие, вот эти небольшие действия, мы приходим к достижению общей цели. Ну и, наконец, еще один элемент, который зачастую, на самом деле, не присутствует во многих конкурсах, грантовых, проектных конкурсах, да, но он очень важен, да, то есть это описание рисков, то есть понимание того, а, что может помешать реализации нашего проекта, да, извне, например, и каким образом мы можем это преодолеть. Ну давайте по некоторым отдельным элементам этого, соответственно, пробежимся. Цель проекта. Цель проекта, да, то есть это некий предполагаемый результат. Оптимально, когда он формулируется а, через критерии SMART, вот здесь справа, да, они указаны, то есть ваша цель является конкретной, да, она является измеримой, то есть можно померить, насколько мы приближаемся к достижению нашей цели, да. Она является достижимой, то есть в принципе, да, она может быть достижимой, мы про это чуть выше говорили. Она является актуальной, да, и, соответственно, она ограничена по времени. То есть мы понимаем, что мы сделаем это за год. А, смотрите, да, но ну, здесь просто приведен небольшой пример, да, предположим, там, цель проекта провести а, фестиваль молодежной субкультуры, например, да. А мы а, дальше цель начинает раскладываться экстрапо... на целый ряд задач. Что такое задача? Задача – это ответ на вопрос, а что прямо сейчас мне мешает достигнуть моей цели? Вот, отвечая на этот вопрос, да, мы формулируем задачу. Первое, да, ну, мне необходимо, чтобы... Провести фестиваль, да, необходимы люди какие-то, да, то есть необходимы участники, кто будет в этом фестивале участвовать, поэтому первое, у меня сейчас пока нет, поэтому первая задача, да, это, соответственно, найти и обеспечить вот то, что здесь написано, там присутствие, например, 20 участников, те, кто будет выступать. Я понимаю, что людям выступать, ну, вот перед пустым залом, даже в современной тяжелой эпидемиологической ситуации, ну, не очень как-то под вот, хорошо и приятно. Поэтому, соответственно, необходимо каким-то образом привлечь к этому зрителей, да. И поэтому, то есть, что мне мешает прямо сейчас провести фестиваль, да? Мне необходимы зрители, да. Вот тут у нас сформулируется задача. Смотрите, задачи сформулированы как SMART, да. Здесь есть конкретно измеримые показатели. То есть я говорю, что 20 участников и 150 зрителей. Ну и я понимаю, что для того, чтобы провести фестиваль, да, необходимо некое помещение, некое пространство, некое место, где это все будет происходить. Поэтому третья задача, которая отсюда вырастает, да, это, соответственно, обеспечить площадку для проведения. То есть найти это место, подготовить его и сделать так, чтобы вот именно здесь в определенный момент собрались 20 участников и 150 зрителей. Смотрите, да, соответственно, дальше следующий, как бы следующий шаг, да, это когда задача, каждая задача раскладывается на маленькие подзадачи или отдельные мероприятия. То есть, что конкретно нужно сделать, да, чтобы вот эту задачу, собственно говоря, решить, да. Ну, там, давайте на, первом, на первой задаче просто посмотрим, да. Понятно, для того, чтобы нам набрать 20 участников, да, мы же понимаем, что если мы обратимся к 20, не факт, что все 20 отзовутся, да, поэтому нам нужно сначала расширенный перечень тех, кто, в принципе, может участвовать, да, второе, нам нужно с ними провести переговоры, ну, и заручиться вот какой-то договоренностью по поводу того, что вот они 20, э, в, в определенный день, да, будут выступать на, в определенном месте перед определенной группой зрителей. Э, смотрите, что здесь важно, да, мы на самом деле можем детализировать таким образом до, там, не знаю, до прямо под конкретного прямо шага, да, то есть там завтра в 2 часа дня позвонить по там, 10 потенциальным участникам, да. И тогда мы будем, у нас вся логика тогда будет выстроена, да. Это то, что называется дерево целей. Мы от большой цели, от цели э, нашего проекта, да, провести фестиваль субкультуры, мы через последовательно через ряд шагов, да, мы подошли к конкретным действиям, которые, каждый из которых приводит к тому, что сначала реализуется задача, да, потом вторая задача, потом третья задача, и в конечном итоге происходит достижение общей цели. Поэтому еще раз, да, смотрите, финализируя данный слайд, говорим первое, да, что очень важно, что цель проекта должна быть, что цель проекта – это конечный результат, да, проекта. То есть она должна быть конкретной, она должна быть достижимой, да, она должна быть четко измеримой. То есть мы должны понимать, насколько мы приближаемся к этой цели. То есть, если у нас написано, что у нас там, грубо говоря, 20 участников, да, то мы понимаем, что если мы набрали только 10, то мы наполовину приблизились. И если мы понимаем, что на наш фестиваль пришли только 10 выступающих, значит, мы нашу цель достигли, и цель проекта достигли только наполовину в данном случае. Поэтому первый момент, да, то есть формировка цели – это описание того конечного результата, который мы хотим получить по итогам проекта. Второй важный момент, да, цель раскладываться на задачи. Что такое задача? Задача это ответ на вопрос, что прямо сейчас мне мешает достичь этой цели. Вот ответы на эти вопросы 1, 2, 3, 4, 5 там и так далее, да. То есть это фактически по большому счету задачи проекта. После этого каждая задача, да, может быть по такому же принципу, например, да, что прямо сейчас мне мешает достичь вот этой задачи, да, раскладываться на конкретно уже подзадачи, которые являются конкретными действиями. И по большому счету получается дерево целей, когда мы решая, совершая небольшие действия, встроенные в общую логику, да, приходим к тому, что в конечном итоге наша общая цель оказывается достигнутой. Смотрите, про ресурсы очень важный момент. Почему? Потому что мы понимаем, что ни один проект не может быть реализован без ресурсов. <coughs> Очень часто, да, вот здесь у нас есть ключевой а, тезис, который мы всегда а, стараемся доводить до тех, с кем мы разговариваем, и он для нас является принципиальным. Это принцип, да, что ресурсы – это не равно деньги. Очень часто, если человека спросить, а что тебе нужно для реализации твоего проекта, он говорит, мне нужно мне нужны деньги, там, 5 миллионов рублей. Но если начинаешь разговаривать с ним более предметно, да, то есть обсуждать, вдруг выясняется, что ему нужны им деньги, ему нужно, нужно не 5 миллионов рублей, да, а ему нужно, вот если вспоминать наш фестиваль молодежных субкультур, да, ему нужно место, где он может это провести, да. И если, например, он с кем-то договорится бесплатно или не за деньги, да, как-то по-другому, то, соответственно, уже часть бюджета а, денежного, она уже отсюда уходит выясняется, что ему нужны, опять же, да, там не деньги, а люди, которые готовы выступить на этом фестивале. Но люди сегодня могут выступать на этом фестивале не обязательно за деньги, да, они могут выступать благотворительно, они могут выступать как волонтеры и так далее. Да? И огромное количество мы сегодня, не знаю, там концертов видим, когда люди достаточно звездно выступают. Не потому, что им за это заплатили, да, а потому, что это их не знаю, там, душевный порыв, или они хотят актуализировать и поддержать эту проблему. Поэтому, когда мы начинаем вот разбираться в проекте, вдруг выясняется, да, что нам нужны не деньги, а нам нужны разные ресурсы. Какие то могут быть ресурсы? да. Понятно, что какие-то помещения, да, то есть, где можно провести концерт, где можно встретиться, где можно провести проектную сессию там, и так далее. Нам нужны люди спикеры-эксперты, там, те, кто может принять участие в наших мероприятиях, общественные гражданские активисты, представители НКО, представители органов власти и так далее, да. Я вас уверяю, что, не знаю, вот мой опыт показывает, что там практически любой, не знаю, там, чин, достаточно высокопоставленный чиновник, да, всегда, например, готов э, за бесплатно, да, просто так прийти, например, этом встретиться, пообсуждать какую-то проблему, да. То есть если вам нужны вот такие люди, то они всегда доступны, то есть им не надо за это платить. Кто еще да, может возникнуть в этой ситуации? Какие еще ресурсы да, нужны? Несомненно, какое-то оборудование, несомненно, расходные материалы и так далее. Поэтому, смотрите, очень важно, да, когда вы начинаете проектировать да, и продумать ваш проект, вы должны понять, что отказаться в первую очередь в своей голове от того, что нам нужны деньги, потому что это ограничивающая мысль, которая... В конечном итоге приводит к тому, что вы говорите сами себе, ну, не, наверное, я вообще, мы этого никогда не сделаем. Ну, где мы возьмем 5 миллионов, да, Там где хорошо, где мы возьмем там, 1 миллион рублей на проведение фестиваля молодежных субкультур? Да не знаю нигде. Но, знаете, я в этом смысле вспоминаю, я когда был гораздо моложе, мы с одним моим другом, товарищем, проводили тоже фестиваль молодежных субкультур в городе Кострома, где у вот тебя сейчас живу, где жил. Это был первый фестиваль, который проводился в... Ну, так вот, где-то в центре России, ну вот в небольших городах, да, там вот Кострома, Ивана, Ярославль, и так далее. И мы тоже начинали, у нас тоже не было никаких ресурсов, мы начинали с того, что мы на свои деньги смогли купить фанерную. Ну, это там. Брейк в основном был, то есть вот такая, такие субкультуры уличные. А мы смогли купить несколько листов фанеры, да, прямо там на городской площади. Их как, ну договорились с городом, что мы это будем проводить на центральной городской площади. не поставили нам какую-то сцену. Мы, значит, на эту сцену положили вот эти листы, на которых ребята там крутились на голове там и так далее. И вот первый фестиваль был ну, такой вот прямо нелегкий, но вообще без рубля. А, а по-моему, на какой-то там, не знаю, то ли третий, то ли четвертый, например, допустим, приезжал за бесплатно абсолютно, да, товарищ Баста, вот, но ну, тогда он не был настолько популярным, но, тем не менее, я к тому, что, то есть, это, и это было, ну, по большому счету, очень, с очень май, маленьким объемом именно финансирования, именно денежного, да, но с достаточно большим привлечением ресурсов, поэтому, смотрите, очень важно, да, вот еще раз, да, здесь зафиксироваться, что проект, это не обязательно деньги, да, то есть, это ресурсы, которые нужно поискать, которые нужно привлекать. Ну, не знаю, мы там всегда детям, а, там, когда про города говорим, да, дети говорят, вот мы хотим в нашем городе, там, не знаю, раскрасить остановки, ну, где же мы возьмем столько краски, у нас там их 50 штук, и мы всегда с ребятами играем в такую игру, мы говорим, а где, вот, вот как считаете, где можно взять краску, они долго думают, говорят, ну, как вот, пойти, там, ну, надо купить, денег нет, пойти в магазин, да, могут дать, могут не дать, а где краски много, и она никому не нужна. Правильно, у людей, которые недавно закончили ремонты, таких достаточно много во всех городах, да, и если найти механизм, таким образом этих людей привлечь, да, и просто просить забрать у них краску, то фактически это будет вообще очень самый, ну, достаточно дешевый ресурс, который позволит решить достаточно интересную проблему, да, и решить ее интересно. Поэтому, смотрите, да, ресурсы – это не равно деньги, но ресурсы всегда очень важны в проекте, то есть про это всегда нужно думать и на это всегда обращать внимание. Uh, про риски, да, немного поговорим. Мы говорили, что это очень важный момент. Да, презентацию отправим. Смотрите, про риски. Uh, в 99% случаев uh, ни одна проектная команда, особенно если готовит какую-то там заявку на какой-то грант или конкурс, ну, практически никогда не задумывается про риски. Потому что, ну... Обычно это не предусмотрено форматом заявки, да, и обычно про риски всегда думать сложно, потому что, ну, это же надо как-то вот прям придумать. То есть это, по, по сути, надо проект а, представить настолько детально, да, чтобы мы могли ответить на вопрос, а что мы, с чем мы можем столкнуться, а, когда будем реализовывать наш проект. Но на самом деле это очень благодарная работа, на нее тоже стоит потратить время, потому что она позволяет а, какие-то вещи предвидеть, очевидные, да, и, соответственно, подстраховаться от них. Ну, не знаю, а вот тут приведены примеры, да, но вот есть очевидные вещи, которые, ну, вот кучу-кучу раз мы сталкивались, мы с вами и, там, не знаю, те, кто делал когда-то проекты, сталкиваются с ситуацией, что очевидно же, что когда проводится какое-то событие на улице, да, оно очень тесно связано с погодой. И только в Москве могут разогнать облака под какое-то событие, да, в 99% других городов это сделать невозможно. Поэтому, ну, здесь просто приведен пример, да, то есть мы всегда должны, понимая и задумывая, замысливая какое-то событие, например, да, на улице, мы должны понимать, что всегда есть внешние обстоятельства, погодные условия, у нас должен быть план Б, если вдруг, не знаю, там начнется ливень, а мы завязаны на большое количество людей. Мы всегда должны понимать, что если мы завязаны на какого-то конкретного отдельного там, а, эксперта, например, да, или спикера, который а, вот, вот на него все прямо завязано, мы должны понимать, что есть достаточно высокий риск, что не знаю, там он может не приехать, что может самолет не прилететь, что может там, не знаю, он задержаться, опоздать ввиду того, что там дороги плохие и так далее. То есть масса вариантов, да. Поэтому всегда, вот в данном случае, да, очень важно продумать, а что может помешать реализации нашего проекта эффективно, да, и что можно придумать для того, чтобы этих вот негативных каких-то ситуаций избежать. Ну, опять же, да, вот здесь на, на сайте очень простой, на слайде очень простой пример, да, то есть, грубо говоря, конкурс, да, уличный, да, какие-как дождь, соответственно, то есть должен быть план Б и план с, да, получаться в данном случае, то есть, например, поставить шатер всех закрыть, да, или, соответственно, провести в помещении. Поэтому, чем больше вариантов рисков вы предугадаете, предскажете, да, и чем больше у вас будет ответов на эти риски, да, тем, соответственно, более эффективным, более успешным будет ваш проект, независимо ни от чего. То есть, вы будете автономны и независимы, это очень важно в проектной деятельности. Что еще очень важно, да, значит, смотрите, ну, мы понимаем, да, что проектная деятельность, она, и вообще реализация проекта, это достаточно долгая такая длинная история, да, то есть проект может реализовываться, начиная, там, не знаю, от одного месяца и заканчивая, там, тремя годами. Поэтому а, в проектной команде, я так понимаю, что в лидеры проектной команды, да, всегда могут возникать, а, ну, разные такие эмоциональные скачки, да от полной эйфории да, там и заканчивающей полной депрессии, что мы никогда этот проект реализовать не сможем. Вот здесь просто представлен на слайде а, проектный, жизненный цикл проекта, а, и, ну, эмоциональный да, жизненный цикл. И смотрите, он как бы здесь не потому, что он такой прямо классный нужен, да, а потому что это, чтобы вы для себя понимали, для себя, для своей проектной команды понимали, что а, в какие-то моменты появления, негативных эмоций, появление таких каких-то вот депрессивных мыслей типа все плохо, это нормально, так должно быть. Если этого нет, значит вы в ваш проект не погружены, мы просто так человек устроим, да. То есть вы либо тогда а, мистер Спок, да, из известного а, сери сериала, да, про космос, либо вы тогда, ну вообще не знаю, кто мега, -мега человек, да, если у вас нет вот эмоциональных спадов. Смотрите, да, то есть здесь какая общая логика. Все начинается понятно, да, когда вы кому-то презентуете свою идею. И люди вас поддерживают, говорят, да, у вас хорошая идея, у вас возникает вау-эффект такой, эйфорич, эйфория, да, что это самая классная идея. Как только вы начинаете что-то делать, да, как только вы начинаете, запускать какую-то деятельность, делаете первый шаг, да, вдруг возникает понимание, что не все так просто и очевидно. Ну, что, грубо говоря, не знаю, там тот же... Зам губернатора, предположим, когда вы защищали свой проект, да, он слушал вас, задавал вопросы, потом в конце сказал, что да, классный проект. А когда вы к нему договорились с ним и пришли к нему на встречу, вдруг казалось, что, ну, во-первых, э, с первого раза встретиться не удалось, удалось только там с пятого, да, а во-вторых, уже э, здесь уже в этом разговоре в личном, да, там казалось, что все не так просто и что не всегда он вам готов там чем-то помочь, что там ему показалось важным, да, и что, и он проект не до конца ваш сразу понял, ну и так далее, да, то есть труднее, чем я думал этап, то есть мы вдруг начали понимать, что не все так легко, да, не все так просто, не все, не, не так легко найти ресурсы. Следующий этап, да, то есть это вот некое падение, это понимание, это, это, это фактически мысль о том, что, ой, это требует слишком много усилий. Я, наверное, не знаю, не смогу это сделать, это отвлекает меня от, от, от каких-то моих дел, да, там, а родители забыли, как я выгляжу, там, не знаю, любимый человек вообще уже не помнит мое лицо и мой телефон, и так далее, да, то есть это требует слишком много усилий. Смотрите, здесь очень много проектов обрывается на этом этапе, да, но если преодолеть вот эту, как бы, эмоциональную яму, да, то а дальше, несмотря на то, что дальше уже появляется все плохо, да, вот уже такой момент, да, но сам факт уже вот какой-то, какой-то сохранение динамики, да, то есть, грубо говоря, требует слишком много усилий, все плохо, ужасно это провал, да, вот сам вот этот нисходящий тренд, он все равно становится для человека, ну это, знаете, в больнице говорят там стабильно, тяжелое состояние. Вот здесь примерно то же самое, но оно стабильное, то есть вы понимаете, что да, все, что-то тяжело, но потихоньку со скрипом, со скрипом что-то происходит. Ну и вот в этой финальной точке, да, ужасно, это провал-то обычно происходит, ну, перед каким-то знаковым мероприятием, там, вот, уже вот перед каким-то важным таким событием в проекте, да. А это, конечно, финальная точка, но ее надо пережить, да, как это. Есть знам... какие-то сейчас популярные книжки из серии, да, там «Бойся, но делай». Вот здесь такой же принцип, да, то есть надо бояться, переживать, понимать, что это возможно ужасно, но продолжать это делать. И через какое-то время да, вы вдруг начинаете осознавать, что вы вдруг практически все сделали, вы решили одну задачу, вторую, третью, четвертую в проекте, да? и вдруг получается, что вы практически близки к достижению финала. Да? И вы понимаете, что уже столько прям все сделано, что уже бросать не хочется. Да? Не то, что не хочется, не то, что жалко, да? а в принципе не хочется, уже появляется какое-то вот второе дыхание открываться, как у бегунов. И в какой-то момент, да, друг, вы понимаете, что проект завершен, что вы достигли своей цели, что он сделан, что а, вы получили, а, вы не только решили какую-то проблему, да, но вы получили очень классный, уникальный опыт, свой личный для себя, да, какие-то личные компетенции, которые вас прокачивают и которые делают вас еще сильнее и успешнее. Вот а, смотрите, да, это... Ну, не обязательно, что прямо так вот все будет последовательно, как здесь, да, но просто очень важно понимать, что эмоциональный спад – это нормально, как и эмоциональные подъемы это нормально. Но если вы начали делать этот проект, то, конечно же, не стоит от него отказываться. Тем более, если вы понимаете, что это вам интересно, что это интересно другим, что это реалистично, и вы можете этого достичь. То есть отказаться ну, от этого – это эмоционально сделать себя и психологически сделать себя слабее, то есть когда человек а, не делает то что, он может, то, что он хочет и что он может сделать, да, он фактически, ну, психологи, если среди нас есть, они подтвердят, да, мой, мой тезис, что они становятся слабее психически и менее жизнеспособны. Ну, просто потому что бросание чего-то, да, не завершение чего-то, это а, всегда определенный стресс, даже если мы его не осознаем, да, но все равно это потом так или иначе где-то выстрелит. Да, собственно говоря, выходит это у нас последний слайд. Ну, давайте как бы финализируя, да, просто вот сегодняшнюю встречу, тогда обобщаем то, что мы, про что мы с вами проговорили буквально в нескольких тезисах. Потом, если будет желание, можно будет задать вопросы. Значит, смотрите, итак, мы сегодня с вами говорили про проектную логику. Мы с вами сказали, что очень важно освоить именно проектное мышление что э, это не, не подготовка заявок на грант, а да, не подготовка заявок к проектным каким-то конкурсам. Да, это важно, что мы э, любое наше действие да, превращаем в некую проектную логику, которая включает в себя четыре, на самом деле, по большому счету, шага. Первое, да, то есть это определение той проблемы, э, которую мы бы хотели решить, противоречия. В, в основе любого проекта лежит некое противоречие, которое нам мешает жить, которая нас не удовлетворяет, которая вызывает у нас внутренние какие-то наши протесты. Поэтому первое, да, что необходимо понять, это над какой проблемой мы бьемся, да. Она может быть на самом деле разная. Помните, да, там про транспорт, вот вначале мы говорили, да, то есть там проблема может быть, ее можно с разных сторон посмотреть. Можно сказать, что транспорт э, старый и там, не знаю, холодно в нем зимой, это одна будет проблема, да. С другой стороны, можно сказать, что транспорт не вписывается в городское пространство, да, там, в туристическое, это другая проблема. здесь очень важно определить фокус проблемы. Второй очень важный момент, да, то есть это ответить на вопрос, а как эту проблему можно решить, потому что, когда нет ответа на понимание механизма, да, то, соответственно, можно делать все, что угодно, но никогда не решится проблема. Поэтому очень важно да, найти интересную, классную, креативную, нестандартную и желательно экономически эффективную проектную идею, которая позволит это противоречие преодолеть. И здесь мы с вами тоже про это проговорили, очень важно отойти от первых очевидных, банальных, примитивных мыслей, которые возникают у нас в голове в первую очередь. Это пена, которую нужно преодолеть. Именно поэтому очень важно придумать от одной до семи проектных идей и выбрать из них ну, наиболее такую вот интересную. Потому что если проблема лежит на поверх... О, если идея решения проблемы лежит на поверхности, она, скорее всего, никому не интересна. И, скорее всего, уже ее много раз пробовали, она не работает, либо на нее нет ресурсов. Третий еще важный шаг да, в проектной логике – это мыслительная оценка той проектной идеи, которую мы придумали. Она заключена в ответе на три вопроса. Важно ли это лично для меня? Важно ли это еще кому-то? И реализуем ли, в принципе, эта проектная идея той команды, которая у нас есть? Оценка такая проектной идеи, да, вот такая оценка, она позволяет избежать двух вещей. Во-первых, делать что-то зря, бессмысленно, да, потому что вы можете месяц с работой, вдруг выяснится, что не вам это не интересно, никому это не интересно и вообще это недостижимо. А во-вторых, это позволяет отобрать наиболее интересные перспективные идеи. Если вы отмели одну идею, это не значит, что решения нет, это значит, что нужно поискать вторую идею. Если отмели вторую, значит, есть третья, четвертая и так далее. И в конечном итоге появится та классная идея, за которую вы возьметесь, да, и которая будет привлекательна вообще, там, не знаю, для всех, кто вас услышал когда-либо. Ну и, наконец, четвертый, да, пункт. Это, собственно говоря, переложение вот этой, вот этих ваших идей, мыслей, да, в, некую, в некий проектный текст, да. Здесь все зависит от того, если вы это делаете для себя, то можно использовать логику, которая предложена в этой презентации, да, которая включает определенную последовательность шагов. Я, в принципе, могу вот напомнить, да, ее. Вот, либо если вы делаете это под какой-то проектный или грантовый конкурс, да, вы, соответственно, должны будете ваши мысли уложить в ту а, схему, в ту структуру, которая предложена грантодателем там или организатором проектного конкурса. А, вот, и что еще важно, да, еще очень важно обратить внимание, да, на постановку целей и задач, да, то есть вот, то самое дерево целей, про которое мы говорили, да, и, соответственно, чем. Более, чем более а, детальным да, будет это дерево, тем, соответственно, будет проще. Да? То есть вы будете понимать, что каждый член в вашей команде должен делать, да, какие конкретные шаги совершить там, не знаю, в течение недели для того, чтобы а, через там, полгода вы достигли той цели, которую вы поставили. И а, еще один важный момент, да, про который мы сказали, что очень неплохо потратить какую-то часть времени на то, чтобы посмотреть риски проекта, которые могут возникнуть, да, и, соответственно, придумать некие варианты нивелирования этих рисков, да, то есть некий план B, некий план С, который позволит а, достичь той цели, которую поставили, да, несмотря на какие-то внешние условия. Ну и, конечно, финализирую, да, сказать, что вы должны помнить о том, что реализация проекта, разработка реализация проекта – это, ну, это как-то событие, явление, оно эмоци... эмоциональное. Да? Мы люди эмоционально, как бы там ни было. Да? И в любом случае то, что мы делаем, вызывает у нас определенный внутренний отклик. Поэтому понятно, что мы будем переживать, если мы сталкиваемся с какими-то неудачами, понятно, что мы будем радоваться, если мы сталкиваемся с победами. То есть к этому нужно относиться как к тому, что нормально. Да? Но помнить про то, что у нас есть цель, ради которой мы начали действовать. И, соответственно, мы стремимся к ней, несмотря на какой-то эмоциональный фон, который возникает а, хоть положительный, хоть отрицательный. Ну вот, друзья мои, пожалуй, все, что я хотел сегодня сказать. Я уложился в 55 минут. Если есть какие-то вопросы, я готов, ну, в чате вы можете их написать, я готов на них ответить. Не знаю, давайте минуту-две дадим, наверное, да, то есть если ничего не появится, никакого текста в чате, то тогда, наверное, будем понимать, что наша встреча завершена. Да, спасибо, Елена, и вам, что выдержали 55 минут. Смотрите, да, друзья мои, то есть, может быть, это могут быть вопросы, могут быть какие-то мысли, вот, то есть вот что-то надо обсудить. Хорошо, что все понятно. Я на самом деле иногда бывает начну говорить, что так, что и становится непонятно. Спасибо вам за то, что выдержали. Да, спасибо. Ну что, коллеги, я так понимаю, что в принципе каких-то мыслей тогда и вопросов, получается, нет. Тогда давайте, наверное, расставаться. Значит, ну, коллеги мои, кто организаторы, они на связи. То есть, если какая-то есть необходимость да, в, в каком-то каком индивидуальном разговоре, проговоре с кем-то, да, там, не знаю, с какой-то проектной командой, то как бы я всегда открыт всегда готов. Спасибо вам за то, что вы были участниками нашей сегодняшней встречи. Всем удачи. Не болейте. Здоровья. Скоро. Лето. До свидания.